В обществе есть такая обесценивающая фишка. Ну, типа там, не знаю, был какой-нибудь святой человек, ну, или там очень мудрый человек, осознанный, который многое сделал. Ну, например, там Карлс Кастанеда, да, который написал ряд книг, на мой взгляд, очень достойных книг. И эти книги многих людей вдохновили на внутренний поиск. Ну, он умер типа от рака. Да, и, и как это, что это обесценивает его труд, что он сделал то, что он умер от рака? Ну, умер от рака, как бы, ну, вот у него была такая болезнь, с которой он не справился. А Причем то то, что он написал к этому раку. Это не связанные вещи. Вот. Важно видеть силу человека, его лучшую сторону. Потому что, когда мы видим эту лучшую сторону, мы тогда можем научиться у него. Вот. А то, что он там болеет, болеет чем-то у него там, не знаю, гастрит, может быть там язва для кишки или не, не знаю там геморрой, так почему тут это вообще? Это какие то другие его вещи, которые он ну, не проработал, не понял, ну, не не надо этому учиться. Важно понять, что если вы... не нет, собой. нет. Вы, вы поймите такую вещь, что если вы свечку не держали, не верьте в этим СМИ. СМИ трактуют так, как выгодно современной культуре. Вот. Вообще не смотрите телевизор и не верьте тому, что там говорится. Вот. Это, это, это такая, же, такая же тема. Если вы лично с человеком не были знакомы и не знаете, вот, что там с ним было, Делите на два то, что там написано. Вот. Знаете, как есть такой э, мем, типа там э, Я такого не говорил, Будда. Потому что берут там, вот пишут, там вот это было, это было, подписываются какими-то великими именами. не факт, что он такое вообще-то было. Свечку не держали, не стоит делать поспешные выводы. Я придерживаюсь такого мнения. Вообще, о тех людях, которых вы лично не знаете, лучше ничего не говорить, пока вы их не узнаете. Вот. Потому что нет людей вообще, есть люди в отношениях с вами. Вот. Вот как человек с вами взаимодействует, вот, то вы про него и знаете. Если человек с вами не взаимодействует, ну вы не знаете его, значит. О, там, если он с кем-то взаимодействовал, да, например, там, есть у него, возьмем каких-то известных людей. Да, там, у них э, окружение там, тысяч человек. Да, из этих тысяч человек, например, там, 700 одним нем хорошего мнения, 200 мнения среднего, а 100 мнения негативного. И вот с кем вы из них пообщаетесь, вам каждый скажет по-разному. Они скажут, да, классный вообще, классный чел. И скажут, ну, так, и так, и сяк. А они скажут, да, вообще полный там мудак, редчайший чмошник. Да. О чем это говорит? О том, это говорит только о том, что в отношениях с ними, ну, вот у них такие отношения, значит, были. И это говорит о определенной ответственности того человека, который получил такие отношения. Ведь если там 700 построили отношения, какие-то хорошие, почему он не построил? Вот это вот сотни не построил эти отношения. Вот. В этом вопрос как бы. Вот это важно понимать. И это касается всех, всех людей. Ваших родителей, да, там, ваших подруг, там, ваших мужчин. Всех людей, которые вот у вас в окружении. Если вы видите, что с кем-то этот человек общается хорошо, а с вами не очень, ну есть смысл проанализировать, да, что с вами не так. Может быть, вы злой человек просто или злая женщина. Вот. А, а может быть и правда, что стоит обозначить границы, потому что он куку какой-то. Тогда и из окружения его До свидос. Вот. Важно научиться как быть в отношениях, так и завершать их навсегда. Вот. Если человек ну, сделал какую-то ерунду в отношении вас. Вот.